Но когда Путин подтягивает его к себе в Кремль или сажает напротив себя в своем кабинете, Кадыров сразу же, а, у него вот как у этого пса, у него просто хвоста нет, чтобы вилять, но, но зато взгляд выдает, когда вот это, знаете, я даже не смогу это а, симитировать, этот взгляд, у меня просто не, не работает а гримаса. Вот эта вот центральная часть лба, она вот так полностью поднимается, и вот такой вот вид. Думаешь ли ты, что Караа готовит своих детей править независимой Ичкерии в будущем? Это только сейчас он при Путине создает образ преданности, чтобы нарастить жирок. Как ты считаешь? Второй вопрос. Видел ли ты, как русские солдаты в Калининграде присягают Ичкерии? Что ты думаешь? По поводу первой, первого вопроса, я думаю, что это полный бред. Как, может, как можно готовить к к свободе человека, приучая его к рабству, прививая ему вот это раболепие, показывая ему, как нужно правильно лизать, как нужно правильно присмыкаться, как вот делать это более э, качественно, да, чтобы твоему хозяину это нравилось. Как ты можешь таким образом прививать э, своим детям свободу, готовить их к тому, чтобы э, править независимой, независимым народом? Нет, конечно. Вот я помню, что мне с детства прививалась э, эта свобода. С детства нас вот этому учили. И раньше вообще это, это был, не было какой-то программой такой, где в школах там, или для родителей специальные какие-то кружки, где их учили, как правильно воспитывать своих детей, чтобы они... Э, были свободолюбивыми. Вот такого не было. Каждый человек, он по умолчанию является свободным. Каждый человек по, по умолчанию стремится к этой свободе. Нет людей, которые бы стремились бы к рабству по умолчанию. То есть, фитра такова. Фитра – это естество человека. Естество – она таково. Человек хочет свободы. И, а те люди, которые хотят и любят рабство – это патология. То есть, это какое-то какое исключение их, их меньшее. Вот как бывает мутация, в основном дети рождаются здоровыми, нормальными. Но при этом есть какой-то процент мутаций, когда рождаются уроды, рождаются э, с какими-то отклонениями дети, с очень серьезными причем. Но это, ну, это маленький процент. Вот также и люди, любящие э, рабство, это тоже маленький процент, это патология. А большинство людей, они ненавидят рабство. Даже если они в нем пребывают, они его ненавидят и стремятся из него выйти. Поэтому родители, они по умолчанию своих детей учат к свободолюбию. А в чеченском обществе это особенно, как бы на таком особенном положении находится вот это вот понятие свободы, потому что у нас даже, даже вот это приветствие, прощание, где в основном во всем мире приветствуют добром и прощаются добром, у нас приветствуют свободой и прощаются свободой. То есть, это вот на каком-то таком уровне, понимаете, сакральном таком, это свобода. Она как-то вот в народе, это, это не, никогда этому никого не учили, но это вот было. И это было вот умолчание. А то, что делает Кадыров, он не учит своих детей свободе. Он, он сам находится таким песиком на привязи, человеком, который, как бывает, вот пес. Вы видели такой грозный бывает пес большой такой здоровый овчарка допустим какая-нибудь кавказская она у тебя во дворе она такая грозная и когда приходит кто-то к тебе гостю она лает она пугает его и из-за ее внушительного вида огромного ее пугаются но когда к ней приходит хозяин с такой железной такой миской набросав туда остатки своего супа то, что он там поел голнаш и это все вместе перемешав и насыпав туда еще куски хлеба. Вот эту вот похлебку он когда приносит к этому псу, такому здоровому, огромному, грозному, этот пес начинает вилять своим хвостом, становится таким, такой маленькой, добренькой собачкой. И, и присмыкаясь перед своим хозяином, который приносит ему эту еду, он начинает послушно скулить, и потом кушает. Понимаете? Вот Кадыров, он примерно в такой, такой же роли. Он такой грозный, не сам по себе грозный, а, а вот вся та, та сила, вот, которая за ним сегодня а, находится, ну, в, в его руках она сегодня, а, эта сила, да, всякая там отряды каких-то, Росгвардии, полки, какие-то батальоны, а, МВД, всякие РОВД, огневые взводы и прочее, их же много, это огромное количество оружия, это но это сила. И благодаря этой силе он выглядит вот таким грозным. И он может сегодня напугать а, там, нас, обычных людей. Но когда Путин подтягивает его к себе в Кремль или сажает напротив себя а, в своем кабинете, Кадыров сразу же, а, у него вот как у этого пса, у него просто хвоста нет, чтобы вилять, но, но зато взгляд выдает, когда вот этот, знаете, я даже не смогу это... А, с имитировать этот взгляд, у меня просто не, не, не работает а гримаса Вот эта вот центральная часть лба, она вот так полностью поднимается, и вот такой вот вид. Понимаете, вот э, ра, рабский вот этот вид, когда ты полностью такой с таким э, с, с, пол, с, э, с демонстрацией полного подчинения перед своим хозяином, когда перед ним сидишь, собрав ножки так поставив друг рядом с другом, плечи вот так вот себя а, собрав, чтобы ни в коем случае не было вида вот такого свобод, такой свободной посадки, чтобы ты не чувствовал, чтобы твой хозяин не подумал, что ты перед ним чувствуешь себя как-то вальяжно, что ты расслаблен. И вот ты сидишь, ножки собрал, плечи в себя так вот прижал, руки, руки в локтях тоже прижал к своему корпусу тела и, и вот так вот, вот центральную часть своего лба вот так потянул. Похоже. Вот. Так, а что там было второе? Второй вопрос. Видел ли ты, как русские солдаты в Калининграде присягают Ичкерии? Что ты думаешь? Ну, я не могу сказать, что это была присяга Ичкерии. Я, я так понял, это, ну, такой, типа, прикол, что ли, этих сослуживцев. Я это видел. Я это видел. Ну, что можно сказать? Как бы там ни было, тема жива, и она вот в таких вот моментах, она все равно где-то выявляется. Тумсо, почему ты сказал, что в Чечне запрещают выходить на балкон? Это же явная ложь, написал Андрей Нечаев. Андрей Нечаев, еще раз повторяю для тебя, значит, это не ложь. Я ничего от себя не придумал и вообще не имею такой привычки ничего от себя придумывать. Это был ролик, который был запущен на инстаграм-аккаунте ЧП Грозный. Это такой, ну я не знаю, можно ли его назвать даже такой прокадыровский, скорее, инстаграм-аккаунт. Он обычно постит всевозможные такие прокадыровские вещи. И вот они запустили ролик, я его продемонстрирую тебе, тебе и всем зрителям. Эй, это полицейская машина, это у, у вас патриот э, с мигалками, с обозначениями. Он едет по двору, и в громкоговоритель он говорит: Эй, люди, не стойте на балконе с детьми, заходите домой. И это выложено было у них на их инстаграм-аккаунте. Э, Я это у себя запустил в, в, в Телеграме, ой, тут, у себя в. Сторисы в Инсте. И, соответственно, написал, что теперь на балкон нельзя выходить в Чечне карантин. Так что я от себя ничего не придумывал. Они говорят не стоять на балконе с детьми. А ты говорил, что в Чечне вообще нельзя стоять на балконе. Чувствуешь разницу между одним случаем, когда сотрудник полиции попросил не стоять на балконе, а в Чечне людям, когда сотрудник полиции попросил не стоять на балконе, и в Чечне людям запрещают выходить на балкон и загоняют их в квартиры. Нет, я не чувствую никакой разницы. Ты, ты понимаешь, что ты разговариваешь не с идиотами, ты же говоришь нормальными людьми. Как это понять, не стоять с детьми на балконе, а а просто стоять можно, подожди, это что значит? А тогда, получается, в Чечне запрещают стоять на балконе с детьми? А на каком основании с детьми там нельзя стоять? А с кошкой можно там стоять? А одному на балконе можно стоять? Что за детские какие-то отмазки? Вы, вы вообще понимаете, что вы говорите с людьми анализирующими, нормально мыслящими? Я не Кадыров, я не Даудов, у меня есть мозг. И он работает. Со мной, это, со мной вот эта вот тема не пройдет. Вы что, с детьми не стоять, а так стоять? И да и не говорит он там так. Я еще раз могу дать это прослушать. Давайте еще раз послушаем, как именно он говорит. Слушаем. Чухойш хейна хей. с от балконтя. Заходите, эй, люди. «Не стойте на балконе!» Про детей он еще ни слова не сказал. Теперь слушаем дальше. «Зайдите, — говорить со своими детьми с балкона!» Он не говорит «Не стойте на балконе с детьми!» Он говорит «Эй, люди, не стойте на балконе!» А потом он говорит «Зайдите вместе со своими детьми!» Так что эта дешевая отмазка не прошла.